Здорово. Ну, как ты? Я к тебе с отличными новостями прямиком с тест-сервера Барвихи КРМП. И сегодня я тебе покажу практически все, что добавили на этот тест-сервер. Касаемо грядущего глобального обновления. Ведь разработчики полным ходом готовятся к Хэллоуину. И уже вот-вот, буквально на днях выйдет то самое долгожданное обновление. И начнем мы с тобой с того, что нам, естественно, добавят тематические скины. Также, если ты еще помнишь, нам добавят игру в кальмара, соответственно, и тематические скины по данному сериалу. А именно вот этого знаменитого деда под номером один добавят вот эту вот девочку из данного сериала. Как ее зовут, если ты помнишь, напиши в комментариях. Сикунь или Сибунь или Сибек. Честно, я уже сам не помню. Так что не будем вдаваться в подробности. Добавят вот этого знаменитого дядьку ведущего чья личность скрывалась на протяжении всего сериала чуть ли не до самых последних серий естественно добавят скины охранников игры кальмара но и не обойдется все это дело без всем и так уже известного хэллоуинского скина с тыквой вместо головы кстати обрати внимание на то как разработчики поработали над графикой а именно над прорисовкой всех старых скинов Реально старые скины стали выглядеть намного лучше. Даже обрати внимание на скин того же Измайлова. Как лично я помню, раньше он был дико смазанный, дико пиксельный. Сейчас уже все эти дела обстоят по-другому. Наконец-то нам нарисовали новое ивент меню. Теперь данный ивент будет выглядеть как полноценный battle pass, Не просто классическое черное меню, в котором белыми буквами указаны задания, а полноценный новый разработанный дизайн для данного battle пасса. Ну а задания в данном event пасе для нас будут довольно привычными и классическими. Что-то по типу купи 10 аптечек, победи несколько раз в UFC, победи в дуэлях, сыграй в Зино и так далее. В принципе, ничего сложного, так что я думаю, мы не будем заострять на этом внимание. Естественно, Battle Pass будет длиться, как и всегда, ровно две недели. Соответственно, у нас будет по 4 задания в день. И выполняя все эти задания, мы сможем прокачивать 2 уровня. Ну и как ты уже понял, как и всегда, будет 28 уровней. И за каждый мы будем получать приятные плюшки. Но самое интересное, это последний 28 уровень, за который пока награда нам, к сожалению, неизвестна данные награды будут входить как обычная валюта, так и донатная. Помимо этого можно будет получать опыт, крутые тачки на время, ресурсы, ну а самое главное редкие эксклюзивные аксессуары и скины. И это отличная возможность не донатя в проект, получить крутые редкие вещи, донат валюту, подзаработать деньжат абсолютно каждому игроку барвихе КРМП. Помимо прорисовки, улучшения графики, нам также полностью переработали вид от первого лица. Обрати внимание, теперь играть от первого лица станет гораздо удобнее и приятнее теперь ты не будешь видеть какие-то ломанные текстуры а просто будешь получать удовольствие от игры также нам добавили новую механику поворотников честно говоря я не знаю насколько сильно это пригодится ведь это скорее рп момент но как мы уже все знаем на мобильных крмп проектах конкретно с рп ситуациями у нас напряженка но в любом случае пусть лучше это будет чем нет также об внимание на деревья абсолютно все деревья на проекте изменились будто бы их выкопали и посадили новые более прорисованные более живые и насыщенные что также будет радовать наш с тобой глаз и это нельзя не отметить разработчики барвихи упорно продолжают заниматься детальной проработкой салонов автомобилей ну а самое главное нам наконец-то добавят долгожданный поворот руля от первого лица теперь данный руль будет крутить лица. Ты у меня спросишь, почему не видно рук на данном руле. Дело в том, что разработчики решили отказаться от данной затеи. Потому что, как ты уже знаешь, у нас на проекте существует огромное количество скинов, как и во всех подобных играх. И в таких играх, как правило, из 200-300 существующих скинов, конкретно на анимации с рулем, идеально работает штук 5-10. А все остальные просто-напросто багуются и выглядят далеко некрасиво. Чтобы эта анимация прекрасно работала абсолютно с каждым скином, то придется переработать данную анимацию со всеми скинами а я думаю что у наших разработчиков есть дела поважнее да и лично мне например эти руки от первого лица перегораживали пол экрана и тупо мешали играть так что уж лучше так также я решил проверить метку мероприятий которая находится у боу рынка мне стало интересно добавили ли туда игру в кальмара к сожалению пока здесь я ее не увидел как мы будем попадать на данную игру пока остается загадкой для нас всех но я могу уже показать тебе несколько локаций из данной игры и хочу сказать тебе что игр из этого сериала будет у нас не одна а целых три к примеру вот это первая локация где мы будем играть в одну из данных игр и эта игра очень напоминает ту самую игру из сериала где все участники вырезали иголкой формы из печенье. но разработчики пришли к такой идее что мы будем просто передвигаться своим персонажем под точно таким же формам И я так понял если кто-то упадет с данной формы будет выбывать из этой игры И я хочу тебе сказать что передвигаться по ним реально очень сложно конечно же добавили ту самую главную локацию из игры зеленый свет красный свет как в нее играть я тебе уже рассказывал в прошлой серии по обновлению вот она та самая кукла пока она без головы я думаю сейчас на данный момент идет доработка анимации именно поворота данной головы так что я думаю это будет не просто какая-то кукла в качестве интерьера декора данной локации, а конкретно будет добавлена какая-то механика, с которой мы все будем активно взаимодействовать. Ну и то самое мрачное, интригующее кладбище. Честно говоря, пока я даже не знаю, что конкретно будет на данном кладбище, ну, хочу тебе сказать, что как я и ванговал, нам все-таки добавят обменник. Тот самый обменник тыкв. И, возможно, как раз-таки он будет находиться именно здесь. Но это не точно. Возможно, здесь мы будем проходить какие-то квесты. Хотя, взятие тематических квестов, как правило, каждый ивент у нас всегда находится в одном и том же месте. В лесу у старой стройки. И Я думаю, вряд ли в этом плане что-то изменится. Данное кладбище находится у рыбалки. И здесь нас ждет что-то новое. Также помимо всего этого нас ждут новые тачки, как я уже сказал тот самый обменник, целая линейка новых тематических хэллоуинских квестов, сбор тыкв и много-много чего нового. Но обо всем об этом мы с тобой уже поговорим во второй части грядущего масштабного обновления на Барвиху КРМП. И чем больше ты наставишь мне лайков, чем больше ты напишешь мне интереснейших комментариев, тем быстрее я солью тебе новую информацию. Спасибо тебе за просмотр!